Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Этот пирог называется «7 стаканов» и пришел он к нам из солнечной Италии. А он и сам весь как будто залит солнцем. Яркий, сочный, насыщенный. Начиняться может с сезонными фруктами, абрикосами, как в моем случае, или персиками. А результат просто потрясающий. Нежный, влажный, вкусный пирог с легкой кислинкой и абсолютно неприторный все, что нужно в жаркое, знойное лето. Для начала мелко нарезать абрикосы. Берите самый спелый плод. К абрикосу натереть цедру лимона и добавить сок лимона. Пирог называется 7 стаканов. Первым стаканом будет стаканчик натурального йогурта, который нужно перебить с приготовленными абрикосами. Это будет основа пирога. Именно она дает ярко-оранжевый насыщенный цвет пирогу. В отдельную миску вбить 3 яйца. Второй стакан в рецепте – это стакан сахара. Пирог по этому рецепту получается умеренно сладким, но если вы любите послаще, добавьте еще немного. Взбить яйца с сахаром до увеличения массы в объеме. Залить в полученную смесь стакан растительного масла – это стакан номер три. Отправить абрикосово-йогуртовую заготовку, все тщательно перемешать. Четвертым, пятым и шестым стаканом будет мука, которую лучше вводить в два приема, как следуя перемешивая тесто. Вводим последнюю порцию муки и пачку разрыхлителя. Замешиваем легкое, не густое тесто. Форму я смазала маслом и присыпала мукой. Распределяю все тесто по формочке. Оставшиеся абрикосы пойдут на украшение пирога. Режу их на небольшие дольки и укладываю по кругу. Пришел черед седьмого стакана. Это стакан абрикосового варенья или джема. Заполняю им пустое пространство пирога, дополняю картину миндальными лепестками. Выпекается пирог 30 минут при температуре 180 градусов в моей духовке. Этот пирог может легко приподнять ваше настроение и своим вкусом, и своим видом. Красивый, нежный, сочный, пористый абрикосовый пирог 7 стаканов. Попробуйте приготовить, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!